Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Улитовский Анатолий, я директор компании SEOQuick. Наша компания занимается продвижением русскоязычных и англоязычных сайтов. Сегодня я бы хотел обсудить с вами интересную тему – правильное наращивание ссылочной массы. В июне мы опубликовали наши исследования на блоге SerpSTAT. Получили большое количество просмотров, более 20 тысяч, множество комментариев, лайков. Нам действительно очень приятно, что вы уделили время нашей статье. Прочитав ваши комментарии, я хотел бы выделить 5 основных вопросов. Первый вопрос. Ссылки поисковиков учитывают для улучшения качества выдачи. Ссылочное ранжирование было придумано Google. Первые поисковые системы AltaVista, Yahoo или в русскоязычном сегменте Apport, Rambler, они не получили... Той долей популярности, которая имеет на данном этапе Google. Потому что он ввел ссылочное ранжирование. Для чего оно было введено? Для того, чтобы улучшить качество выдачи. И качество выдачи действительно улучшилось. Вопрос номер два. Эволюция ссылочного ранжирования. На протяжении всего периода произошло множество ссылочных апдейтов. Пингвина, Минусинкска и других. Конечная цель одна. Качество ссылок. Давайте рассмотрим основные параметры качества. Потому что многие SEO-компании проверяет по 50 параметрам качества. Это неправильно. Лучше выбрать приоритеты. Самый важный параметр качества это региональность. Многие считают, что самый важный это тематика. Поверьте, региональность более важный параметр качества. К примеру, рассмотрим продвижением ночного клуба в Одессе. Ссылка с ночного клуба Владивосток даст меньше результатов, чем сайта Афиши Одесса. Потому что это региональный сайт. там Вероятность получения клиентов больше, соответственно, лучшие результаты. Следующий параметр качества – это тематика и поисковый трафик. Прежде чем выбрать донора для продвижения сайтов, проверьте его тематику. Проверьте, по каким поисковым запросам он уже в топе. Если эти поисковые, поисковые запросы пересекаются с вашими, соответственно, результаты вы получите выше. Используйте для этого известные инструменты – Ahrefs, Majestic SEO – МОС, серпстат. Кому какой нравится, это уже на ваше предпочтение. Я люблю пользоваться Ахрефсом. Следующий параметр качества это авторитет страницы или сайта. Многие спорят, что важнее авторитет сайта или страницы. Google Гарри Иллис, представитель Гугла, сказал, что они вообще не используют параметр авторитет сайта, только авторитет страницы. У Яндекса тематический индекс цитирования, он присваивается сайту, но он больше информативный, он не дает как такового результата. Первоочередно важно это авторитет страницы, проверяйте авторитет страницы для перед продвижением сайта. Следующий параметр это расположение ссылки на страницы. Так как многие из вас любят продвигаться биржами ссылок, этот параметр имеет большое значение. Если вы продвигаетесь арендными ссылками, ссылка расположена неестественно. Это либо нижняя часть страницы, либо боковая, либо какая-то другая. Расположение ссылок естественно в тексте дает намного больше результата. Пятый пункт это анкор и околоанкорный текст. Анкор он сообщает о чем продвигаемый сайт, да? на сайт, на который ссылается. Бывает, что без анкоры. В такой ситуации без анкором помогает около околоанкорный текст. Рассматривайте эти параметры. Третий вопрос. Важность контента и ссылок. В гугле 270 алгоритмов ранжирования. В яндексе 800, из них 50 ссылочных. Но равны ли они между собой? Рассмотрим один из самых обсуждаемых вопросов последних лет, защищенные сертификаты HTTPS. Со слов Джона Мюллера, вес от сертификата составляет один из 500 то есть это 0,2%. Стоит ли концентрироваться на установке сертификата HTTPS, если это не основной алгоритм ранжирования? К примеру, сертификат HTTPS увеличивает скорость загрузки страницы. Но скорость загрузки страницы это также алгоритм ранжирования. Я не собираюсь вас настраивать, не устанавливайте сертификат. Я хочу сказать, что концентрируйтесь на основных алгоритмах ранжирования. И самое главное это контент и ссылки. Давайте рассмотрим стандартную схему продвижения сайтов. Изначально подбирается список ключевых слов. Вторым этапом делается технический аудит. Но почему технический аудит? Неужели это самый основные алгоритм ранжирования? Если самый основной это контент и ссылки, необходимо технический аудит делать тогда, когда вы убедились, что ваш контент достоин топ. Рассмотрим популярную стратегию продвижения сайтов Brian Dino, Sky Scraper technique. Эта техника подразумевает Первично, проанализируйте ваших конкурентов, просмотрите их недостатки, найдите в чем их контент слабый. Второй этап, создайте что-то лучше, используйте их недостатки и сделайте вашими преимуществами. И третий этап, создавайте ссылки на эти страницы. Только после того, как вы создали контент лучше, чем у ваших конкурентов, вы уверены, что он достоин получения топа. Создавайте ссылки, продвигайте ваш контент. И после этого вы можете провести технический аудит сайта, проверить на остальные алгоритмы ранжирования. Четвертый вопрос. Постепенное наращивание ссылочной массы. Многие SEO-компании, специалисты утверждают, что необходимо постепенно наращивать ссылочную массу. Только постепенный процесс помогает правильно продвигать сайты. Почему? Откуда взялось это мнение? Утверждается, что если ссылки наращивать быстро, то это чревато ссылочным взрывом. Я вам скажу, ссылочный взрыв – это миф. Постепенно наращивать ссылки не обязательно. Работайте с качественными, хорошими ссылками. Чем быстрее вы сможете их нарастить, тем быстрее вы получите результаты. Это мнение подтвердил известный специалист в мире SEO Рэнд Фишкин. На своем YouTube-канале он опубликовал свое исследование и рассказал, не обязательно наращивать ссылки постепенно. Наращивайте качественные, хорошие ссылки, используя белые методы. But if you're doing the kind of link building that we generally recommend here on Whiteboard Friday and at Moz more broadly, you, you don't have risk here. I would not stress about this at all. So long as your links are coming from good places, don't worry about the pace of them. There's, there's no Пятый вопрос: ссылки nofollow. Многие SEO специалисты считают, что ссылки nofollow необходимо создавать для естественности. Если у вас в ссылочном профиле определенный процент этих ссылок, значит у вас ссылочный профиль естественный, соответственно сайт может получить топ. Это миф. Давайте рассмотрим политику Google и Яндекс по тегу nofollow, когда необходимо его проставлять. Первично ссылки nofollow проставляете, когда они платные. Это прописано в политике Google. Второй момент. проставляйте ссылки nofollow тогда, когда вы не уверены в их качестве, где же естественность? Зачем нам создавать ссылки nofollow для разбавки ссылочного профиля, если поисковики просят плохие и платные ссылки проставлять тегом nofollow? В следующем видео мы поговорим про методы создания ссылок. Как вы знаете, есть белые и черные методы. Многие до сих пор используют черные методы создания ссылок, но биржи ссылок уже не работают так как вчера, а завтра они не будут работать совсем. Необходимо переходить на белые методы создания ссылок. Мы подробно остановимся на этом вопросе, расскажем, как необходимо перейти и что необходимо для этого делать. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!